Жена мужа говорит, дорогой, скоро Рождество, а не посмотреть ли нам что-нибудь из меха? Муж, о, отличная идея, скорей собирайся, а то зоопарк закроется. На прошлое Рождество гадала себе, капала в узком воду, получилась фигура, напоминающая Мужской орган обрадовалась, думала мужика себе, хорошего найду. Да нет, оказалось, что год хреновый. Гусь просыпается под Рождество и спрашивает соседа по курятнику. «И интересно, к чему мне яблоки всю ночь снились? Многие девушки на Рождество любят гадать с помощью керзового сапога. На кого упадет брошенный через забор керзовый сапог, тот и суженный, если, конечно, не прибьет. Ну как? Рождество-то встретил? Ой... Да никак проснулся, смотрю под елкой, носки лежат. Я так туда рукой-то залез, а там пусто. Только зря руки испачкал. Пусть Рождество, как гость желанный, ваш дом тихонечко войдет, и пусть исполнит все желания, и счастья много. Принесет. С наступающим вас Рождеством! Счастья, здоровья, всего вам самого хорошего! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!